Всем привет! Это канал Дупля. Сегодня у нас, скажем так, в гостях недонарезной пистолет-пулемет карабин ВПО 285 под калибр 9 мм Алтай. Много говорить про него особо не будем. Я скажу несколько ключевых моментов. Изначально мне не понравился здесь приклад. Якобы здесь нужно нажимать вот эти кнопки, чтобы вытащить. Но потом я обнаружил вот такую кнопочку замечательную, ее нажимаешь и вытягиваешь приклад. Все. Замечательно. Почему его не покрасили, неизвестно. Но это вопрос к производителю. А органы управления здесь достаточно удобные. То есть вот видите, слева и справа есть. Да. На левую и на правую сторону все это делается. Рукоятка взведения выведена под левую руку, что плюс для спортсменов. А Апер здесь не очень длинный, но производитель ВПО обещал сделаться длинное цевье. Единственный минус – это номерная деталь. И заменить ее можно будет только на заводе. Как видите, мы установили... Коллиматорный прицел уже, он пристреленный Сейчас мы с вами постреляем Проверим, как сказать, полях Поехали! Итак, друзья, мы стреляли сейчас 9 на 10 мм Алтай. Казалось бы, можно закончить. Пойти, посмотреть, какая там куча, собраться и поехать домой. Но наш канал не назывался бы канал в дупле, если бы мы не продолжили наше исследование. Мы узнали, что из ВПО-285 можно стрелять не только калибром 9 на 22 Алтай, но также и 345 МТК. И это мы сейчас с вами проверим. Пуля потяжелее, у Алтая 6,1 грамм, у э, 3,45 семь 7,5 половиной. Ну, посмотрим, куда летит. До вроде, хорошо. Как это будет стрелять, неизвестно. Если что, я вас любил. мы имеем нет досыл следующего патрона будем по старинке за неением гербовой писать на туалетный стрелять по одному Вдруг он дошлется. Нет, нет, нет. Друзья, первый нормально, а вот остальные мы не. получаем недосыл. Но в случае зомби знаете, да, если нет в вашем магазине в ближайшем э, вашего калибра 9 мм Алтай, идете, берете 345. Думаю, зомби апокалипсис уже не спросит. Но соблюдайте закон, товарищ. Все, у нас закончилось. Но, но, друзья, есть еще один калибр, который теоретически может использоваться в этом карабине. Это 9 мм по. Естественно, дистанцию 50 метров он не возьмет, этот калибр. Поэтому переместимся с вами на дистанцию метров 10 и попробуем пострелять еще. Поехали. Он ну, смотрится с коллиматором офигенно тогда. да? Итак, дистанция 10 метров, 9 миллиметров ПА, Фортуна АКБС. Дореформенная. Уверенный досыл. И опять та же проблема, как с 345. Он не подает красивую позу. удобно стрелять 9 мм по и 345 так что лучше используйте тот калибр который у вас прописан на оружие в паспорте и в рохе соответственно ну все стрельбу закончил пошлите смотреть куда мы там попали итак друзья смотрите куча у 9 мм алтай достаточно приличная то есть если учесть что стрелок Первый раз взял в руки оружие. Коллиматор пристрельный, ну, плюс-минус. Дистанция 50 метров. Достаточно уверенная куча. Хорошая. С 345 ТК немножко похоже. Ну, понимаете, это и патрон другой, и вес другой. Вот он. Раз, два, три. Но ну, крутую фигуру собрал и ладно. 10 метров мм по. Дистанция 10 метров. Здесь уже у нас вот сюда, сюда, сюда пролетело. То есть, ну, большой разброс. Опять же, помните, да, у нас недосылы, не выброс гильзы. Вообще, как бы, вот, смотрите, это все замечательно да, получается. Так что машинка достаточно интересная. Обратите на нее внимание. Будут, как я уже говорил в скором времени, саперами с длинными эти машинки. Для спортсменов самый топ, потому что вот я когда стрелял, тогда мне казалось, что вот, вот, нужно вот здесь схватить, а, ну сами понимаете. С практики спортсмены меня поймут, остальным не надо. Ну что ж, друзья, рад был вас видеть, хотя откуда я откуда вас видел. то До скорых встреч. Подписывайтесь на наш канал, пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу, по поводу вот этого карабина замечательного. Пока.